Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Расчет сметной стоимости локальной сметы следует оформлять, придерживаясь требований действующих методических документов. Речь пойдет о выходной форме локальной сметы по методике, утвержденной приказом 421 Минстроя. Расчет накладных расходов и сметной прибыли производится в отдельных позициях локальной сметы по видам работ с последующим указанием суммы начисленных накладных расходов и сметной прибыли по итогам разделов и в целом по итогу локальной сметы. А в соответствии с приказом 421 в выходной форме должны отображаться установленные методикой норматив для вида работ, коэффициент к нормативу, норматив с учетом коэффициента, величина фонда оплаты труда как база для расчета и результат расчета. Кроме того, в выходной форме следует сделать ссылку на документ, устанавливающий примененный норматив. В системных данных комплекса А0 в разделе НРЭСП есть специальные таблицы. Они содержат нормативы накладных и прибыли в соответствии с указанными методиками. Таких таблиц несколько. В их наименовании указано их назначение. Вот таблица на строительство. В этой таблице содержатся нормативы накладных и прибыли для расчета сметной стоимости объектов при новом строительстве. Таблицы, в названии которых присутствует слово «ремонт», созданы для расчета сметной стоимости работ по капитальному ремонту объектов строительства. В них учтено положение и методик о том, что при определении сметной стоимости работ, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к нормативам накладных расходов для соответствующих ГЭСН применяется коэффициент 0.9, а к нормативам сметной прибыли для соответствующих ГЭСН применяется коэффициент 0.85. Нормативы с учетом указанных коэффициентов содержатся в таблице «ЖГС ремонт», аббревиатура «ЖГС» расшифровывается как «Жилищно-гражданское строительство». Методика 812 различает. Правила начисления накладных расходов при ремонте объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения, а также таких объектов, как сети инженерно-технического обеспечения, дороги, гидротехнические сооружения, мосты, путепроводы и тому подобное. Поэтому в А0 создана еще одна таблица со словом ремонт – промремонт. Здесь для строительных видов работ коэффициент 0.9 к накладным расходам не применяется но коэффициент 0.85 к прибыли сохранен. Вот локальная смета для расчета стоимости ремонтных работ в помещениях объекта жилищно-гражданского назначения. Напомню о настройках сметы, это очень важно. Для работы следует выбрать сметно-нормативную базу с привязкой к классификатору вида работ 2020 года. В меню «Настройка» в разделе «НРЭСП» Надо подключить к локальной смете таблицу с шифром НРСП 2021, в наименовании которой есть слово «ремонт». Поскольку у нас объект жилищно-гражданского назначения, мы выбираем таблицу «ЖГС ремонт». Обратите внимание, эта таблица подключилась одновременно в разделе «Основные итоги» и в разделе «Базисные итоги». При создании новой сметы это происходит автоматически. Если для создания новой локальной сметы вы пользуетесь шаблоном сметы, обязательно проверьте в настройках обе вкладки – основные и базисные итоги. При расчете строки локальной сметы обращайте внимание на значение итогов. Во вкладке «Итоги строки», как вы помните, отображаются два набора итогов – основные и базисные. Сейчас эти два набора итогов равны то есть содержит одни и те же значения. Строка с неучтенным материалом рассчитана в режиме «База», ее основные и базисные итоги также одинаковые. Но, пожалуйста, помните, при заполнении выходной формы для базисно-индексного метода по 421 приказу в 0 используется значение только базисных итогов. В окне «Печать документов» мы эту форму назвали форма BIM-1. Единый индекс СМР 12 граф. В выходной форме, в строках позиций, посвященных докладным расходам и сметной прибыли, содержится следующая информация. В графе 2 сделана ссылка на нормативные документы в соответствии с рекомендациями глав госэкспертизы. Ссылка содержит номера приказов 812 и 774, а далее зашифрована ссылка на таблицу. Раздел 1. Это нормативы для строительных видов работ. Номер вида работ в таблице 11 – это полы. И норматив для территории – третья графа таблицы. В графе 3 выходной формы мы выводим шифр и наименование вида работ, к которому отнесена единичная расценка комплексе А0 шифры видов работ трехзначны. В графе 5 исходный норматив для данного вида работ в соответствии с методикой. В графе 6 содержится коэффициент к нормативу. При ремонте по данному виду работ к нормативу накладных применяется коэффициент 0.9, а к сметной прибыли 0.85. В графе 7 показан норматив с учетом коэффициента. В графе 10 представлен результат расчета, величина фонда оплаты труда, величина накладных расходов и сметной прибыли, в строке всего по позиции отображается сумма и того по расценке, стоимость неучтенного материала, накладные и прибыль. Данная выходная форма предназначена для расчета базисно-индексным методом с применением единого индекса XMR. Расчет сметной стоимости позиции выполняется в базисном уровне цен. В выходной форме локальной сметы стоимостными показателями заполняются графы 8 и 10, и для этой цели используются базисные итоги строки локальной сметы. Сравним значение итогов строки сметы и значение в выходной форме. В этой локальной смете представлен расчет по территориальной сметно-нормативной базе. Госэталон 2012 для Санкт-Петербурга. Настройки для такой сметы выглядят следующим образом. Подключена таблица GGS-ремонт. Она подключена как для основных итогов, так и для базисных итогов. Режим расчета неучтенных материалов – справочник цен. Здесь указан источник текущих цен. Для строк работ. Подключен пересчет индексации по обоснованию с указанием справочника индексов для каждой единичной расценки. Строки локальной сметы рассчитаны в соответствии со сделанными настройками. Строка работа. Вот ее показатели из базы. К строке автоматически подключен пересчет с индексами перехода в текущие цены. Результат расчета отображается во вкладке стоимость. В строке рассчитаны накладные расходы и сметные прибыль, при этом как для основных итогов, так и для базисных итогов. Откроем вкладку «Итоги строки». Вы видите два набора итогов, но значения у них разные. Это результат работы пересчета. Индекс к строке применяется только к основным итогам, поэтому основные итоги сейчас содержат результат в текущем уровне цен. Базисные итоги при этом остались без изменений. Строки с неучтенными материалами рассчитаны в режиме справочник. Для этих строк базисные основные итоги отличаются. Для оформления расчета сметы базисно-индексным методом с построчной индексацией в окне печать документов есть форма с названием форма BIM2 индексы к оплате труда, эксплуатации машин и материальных затратам в единичных расценках. В отчетной форме в графах 8 и 10, как и в форме BIM номер 1, отражаются базисные итоги строк, но в графе 12 отражаются основные итоги строк с учетом примененных индексов. Индексы, указанные в пересчете по обоснованию, отображаются в графе 11. Обратим внимание на строки позиции, посвященные накладным расходам и сметной прибыли. В графах с 1 по 10 отображается точно такая же информация, как и в форме BIM номер 1. А вот графа 12 заполняется основными итогами строки фонд оплаты труда в текущих ценах, накладные и прибыль в текущих ценах. Сравним значение итогов строки сметы и значение в выходной форме подведу итог. Для правильного расчета накладных расходов из сметной прибыли к локальной смете следует подключить одну из системных таблиц: на новое строительство, на ремонт объектов жилищно-гражданского строительства или ремонт промышленных объектов, инженерных сетей, дорог, мостов и тому подобное. Для работы в комплексе А0 подготовлены три комплекта таблиц для районов средней полосы, для районов крайнего севера и районов, приравненных к крайнему северу. При расчете сметной стоимости в строке локальной сметки формируются два набора итогов – основные и базисные итоги, которые используются для оформления отчетных выходных форм. При расчете смет базисно-индексным методом с применением единого индекса XMR отчет формируется по форме BIM1 где отображаются только базисные итоги строк. При расчете смет базисно-индексным методом с построчной индексацией отчет формируется по форме BIM2, где в графах 8 и 10 отображаются базисные итоги строк, а в графе 12 – основные итоги. Используйте указанные правила расчета локальной сметы. Это повысит качество вашей работы. Спасибо за внимание. Успешной вам работы! С вами был Александр Курочкин.